Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Вули, и в данном видеоролике мы поговорим немного про антагонистов, которые все-таки могут быть в игре Project Playtime. Если вы еще не знаете, что это за игра, то у меня есть видео на канале, рекомендую вам посмотреть. Ну а теперь, пожалуй, перейдем к самому видео. Начнем с того, что Project Playtime, как ни странно, связано с третьей главой Poppy Playtime. И как мы знаем, третья глава Poppy будет в детском саду. О персонажах 3 главы я уже рассказывал ранее, поэтому не буду на этом останавливаться. Скорее всего, вражек Playtime просто будет подогревать интерес к третьей главе поппи Playtime. Там будет более урезанная локация и так далее. Скорее всего, мы будем играть за детей, которые там были, и над которыми ставят опыты ученые. Мы будем прятаться от игрушек, выполнять задания и так далее. Соответственно, если корпорация по плейтайм все еще работает и персонал на месте, что логично, то Project Playtime — это прошлое, а третья глава это будущее или наше настоящее, в котором мы играем. Если вы не понимаете, к чему я коню, то сейчас скажу прямо. На момент действия игры Project Playtime, хаги и мамочка-длинные ноги и все остальные персонажи все еще живы. И, соответственно, выбор между тем, кто там будет, расширяется и расширяется. Начнем с того, что уже достаточно давно была найдена комната с выбором персонажей, где был хаги и мамочка-длинные ножки. И, скорее всего, именно эти персонажи будут в игре Project Playtime. Кстати, не исключено, что помимо них в Project Playtime попадут всеми любившиеся Кисси Месси и Цветочек Дейзи. Что же по поводу Брона и всех остальных персонажей, то я думаю, очень маловероятно, что их добавят именно в Project Playtime, хотя это и не исключено. Я надеюсь, что Брон будет третий клей по но вот по проекту я ничего сказать не могу. В общем, вот такой вот получился видеоролик. Еще раз прошу прощения за свой голос, ведь я болею. Поэтому, всем удачи, всем пока.